Я использую в работе на Peek Spider. Я его очень ценю за скорость работы, за объемы, которые он может переваривать, поскольку у нас довольно большие клиенты в агентстве, которые доходят до нескольких миллионов страниц. Наверное, самый большой сайт, который я сканировал, он был что-то в районе около миллиона. На, на, на сегодняшний день. Я его очень ценю за то, что он дает больше, собирает больше характеристик, чем ближайший конкурент. В нем гораздо более просто э, визуально видеть ошибки на сайте. Когда нужно сделать, например, аудит, есть такой тип аудитов, называется Quick Wins. Это аудит, когда ты, тебе нет задачи сделать аудит очень глобальный, но тебе нужно очень быстро найти вещи, которые, если клиент исправит, они дадут наиб наиболее быстрые результаты. Spider, он очень здорово это все подсвечивает, показывает, очень удобно фильтровать, экспортировать. И для этих аудиторов он очень полезен.